Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Канал только смарт Shack, компании Samsung. Если у вас случилась беда, как у меня, допустим, на Galaxy Watch 4, в данном случае часы у меня просто не загружаются. Я экспериментировал-экспериментировал со всякими менюшечками, и в итоге они у меня перестали загружаться. Теперь нужно сделать сброс, и сброс нужно сделать через рекавери. Как войти в режим рекавери? Кстати, это поможет, если у вас даже тормозят часы и так далее тому подобное, что-то происходит, поможет вообще вот сброс через рекавери. Что нам нужно? Мы нажимаем сразу две кнопочки, верхнюю и нижнюю. И ждем, когда он войдет в режим загрузки. Когда зайдет в режим, вернее, Рекавери от reboot, мы с вами нажимаем несколько раз верхнюю кнопку. Три раза достаточно. Три раза нажали верхнюю кнопочку, и мы попадаем вот в такое вот менюшечку. Переход по этому меню кнопкой Home. Нам нужно Recovery. Вот оно, Recovery. И теперь, когда мы нажали на Recovery, пунктик крас... синеньким горит, кнопочку нажали и держим верхнюю. Как только экран потух, кнопочку отпускаем. И ждем, когда у нас войдет в режим Recovery. Все, вошел в режим Рекавери. По меню Рекавери перемещаемся нижней кнопочкой. Нажимаем нижнюю кнопочку, либо свайпом. Если мы свайпаем вниз, у нас идет менюшечка вниз. Свайп вверх, менюшечка идет вверх. Вот нам нужно меню Вайп Дата Фактора Резет. Вот это вот. Когда мы на него вошли, мы нажимаем кнопочку Home, верхнюю. Это полный сброс часов. Все, системы, все файлы, которые у вас там были, приложения, все остальное сотрется. Поэтому перед тем, как это сделать, вообще, если у вас часы, вы просто хотите сбросить, потому что на вас тормозят, сделать резервную копию. Все, нажимаем, опс, и теперь нижней кнопочкой, фактор Data Reset, нажали, опять верхнюю. Пошел полный сброс. Сбросилось, и теперь... Reboot System Now, войти в систему. Нажали на нее и наши часики загружаются. Ожидаем, так говорится, -то, до полной загрузочки, чтобы вы были точно, уже знали о том, что сейчас они прогрузятся в систему. И будут как новенькие, нульс, нульс, просто нульс. Все, ну а далее все как при первом включении. Выбираем свой язык, который нам нужен. Русский. Yes. Оп. Опять. Теперь выбираем регион. В моем случае это Россия. И перезагрузка. Все. Теперь у него запустится действительно новый. Спасибо вам за ваше внимание. Вы были на канале Galaxy Watch. Канал только с компании Samsung. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока.